Куда ты пошел? Ты будешь сейчас камеру двигать Мой 20-летний коллега получил права Полгода интенсивно работал, скопил 150 тысяч И решил потратить их, чтобы стать, наконец, автомобилистом Какую машину взять на эти деньги? Я бы советовал взять ВАЗовскую девятку Дешево, деньги останутся, ну еще и получишь профессию автослесаря Друзья, коллеги рекомендовали взять первый фокус. Тоже недорого, и в теории можно найти что-то более-менее живое. На первую машину было бы неплохо. Но у парня душа не лежала к фордам, и этот вариант был отметен. Сам он хотел взять Audi A6 и Volvo, или Volvo S60. Дорого, красиво, но... За эти деньги вряд ли он что-то взял бы целое. И тут как бы на окончательный его выбор повлияли приоритеты семьи. Дело в том, что его дед еще где-то в 90-е годы перегонял из Германии Volkswagen Passat там, B2. Его отец ездит на Volkswagen транспортер, Transportunus. Его, у его брата тоже Volkswagen Golf Третий Гольф универсал И после долгих мучений было принято решение взять недорогой Вот такой вариант Жуки по кузову в первые же дни после поковки были зашкурены и покрыты вот такой вот ядрено-оранжевой грунтовкой, которая дает гарантию вечной жизни кузова. Крышка багажника тоже была зашкурена, но в результате шкурения образовались дополнительные дыры. То же самое по крылу. Мои любимые диски с ржавчиной. Поедем тереть кислотой от унитаза средства. Личинка замка уже вырвана. Царапинки на двери. Ну, разумеется, тоже намеки на ржавчину все были. Несчатно загрунтованы оранжево грунтом на капоте как видите уже начал слазить лак видать он был крашен и неудачно покрашен. сейчас я открою капот посмотрим что там внутри у машинки мотор здесь простой самый 1 и 4 литра Самое интересное нас ждет впереди. Да, одной рукой. По-моему, я что-то сломал. Нужна помощь. Давай. Я тяну, ты дергаешь. Ага. Здесь гидроопор есть. Ну, моторчик немного засраный. Есть зато гидроупор. Не надо палку ставить. Носок не терял. Нормально. Ну что, двигателя здесь практически нет. Здесь дыра. Что можно сказать про эту машину? Да ничего не сказать. Пустота. Причем эта дыра здесь в более мощных версиях стоит либо воздушный фильтр, либо еще что-то. Но в двигателе 1.4 здесь ничего нет. Здесь вот что-то не хватает, мне кажется. Нет? Кстати, вот обошел сзади машинку. У нее есть вот такая вот приятная ручка. Здесь не как в современных машинах, резинка с кнопкой внутри. Здесь полноценный рычаг ручки. Раз, открыл. Лег открывается легко, все литое. Разумеется, одна из причин, по которой купили эту машину, это, разумеется, вот такие динамики. Как сабвуфер Supra и, разумеется, камера заднего вида. В этой же маленькой машине не видать ничего сзади. Но, в целом, машинка, по-моему, я что-то сломал. Да? Все? Закрыл? Вот места проблемные, как взяли ее, немножко пытались зашкурить ржавчину и вырезали проблемки, как, бы, как у всех гольфов. Я помню, у второго и у третьего гольфа тоже проблема с задней крышкой была, поэтому, соответственно, здесь эта проблема перешла по наследству, не зирая на смену модели. В машинке есть 4 электростекла. Парфюм Зара. Ох, как высоко я сижу-то. Ничего, что я вниз опущу машинку? Сидение имею в виду. Я так понимаю, яркость подсветки. ну, а посмотрим. Да. Судя по косвенным признакам, это светодиоды там стоят. Это высота наклона фар. Да? Чан горит? Все горят, да? Все горят. Ёлка, Ёлка новогодняя у нас тут горит. Пробег каких-то 170 тысяч. Вторая молодость. Это дальний свет фар. Подушка. Ты не пробовал ошибки считывать? Mm -hmm. Не пробовал ошибки считывать узнать? что еще можно за эти деньги взять? горящий Джеки Чан, горящий АБС, но это скорее всего датчики вероятнее всего в большинстве случаев разумеется магнитола Пионер которые даже что-то есть какие-то наоборот, я так понимаю она на Windows SE, да? судя по значку, но я могу ошибаться печка в теории даже есть кондиционер если его починить esp которая не работает потому что не работает абс главное работает аварийка и подогрев работает работает, работает. волксвагенская ручка ну как бы стиль даже через годы он как-то узнаваем то что делает фольксваген даже у туарега там в дешевых версиях были как-то похожий руль обалдеть но ну, это все руль регулируется, регулируется да. эта кнопка открывания багажника да, есть даже лючок... Я тебе страшную тайну скажу, это не Volkswagen, это ВАЗ-2110. Да? Это тюнинг, да? Да. Так сказать, немцы подтянулись к уровню автоваза. К люксу автоваза. Да ты что, сейчас мы покажем ее. Здесь вот такая вот интересная кнопочка. Видно ее? Сейчас гляну. вот такая вот интересная кнопка бензобака. Вообще, можно сказать, основные навороты в этой машине есть, что нужно для жизни. Зеркало здесь простое, без всяких автозатемнений даже есть подсветка как она работает целиком выглядит о ну все это люкс это люкс сейчас мы повесили камеру на лобовое сейчас я сниму курточку покатаемся почувствуем что там можно взять за 150 тысяч в... в дешманском исполнении До конца не достаю. Вот удобство вот Иномарок после наших отечественных автомобилей вот сидишь вот так, прямо. Че, поехали? А, вот такой короткий. Благодарю вас за подсказку. Так он шипит. Такое чувство, что что-то там живое под ногами. Ты нажимаешь, и он говорит тебе вот так. Сейчас мы Ну что, едем в Макдональдс? есть на звездной. лампочка подушки горит как-то в такое чувство, что она где-то там на массу проводок попадает потому что АБС и Джеки Чан горит вообще просто очень ярко Четвертый Гольф выпускался с 97 -го года Эта машинка 2003 -го года, это последние выпуски вот эта дешманская версия с мотором 1.4 выпускалась все годы выпуска данной модели, с 1997 по 2004. Мотор на 75 лошадей, поездив, хозяин сказал, что на трассе на обгоне немного не хватает мотора, но я думаю это справедливо ко всем малолитражным мотором до двухлитров. литров, да, будет ситуация, когда тебе его не хватит, на таких маленьких машинках, гольф ну, он все же городской автомобиль, рассчитан для города, а, ну давай проверим, ну вот подхватик есть у него небольшой, обогнать автобус на 60 в принципе ему прыти хватает а вот там я думаю больше ста но ну, это проблема опять таки любого малолитражного мотора Знаешь, я ездил на фокусе у фокуса как если ты поехал и не пристегнулся начинает пиликать здесь ничего не пиликает я все время забываю такие современные технологии расслабляют очень сильно. Ну да, мелочи приятно. Ну давай попытаемся. синенькая дает Toyota. Мы ее обогнали. Ну, просто у нее впереди ехала Киа, она не могла сделать это быстрее. Но, тем не менее, мы разогнались до 79. Вот даже нас, ну не обгоняя, обидно, но какая-то мини купер бэкман бейсман обогнал я ранее сказал что купил вас и получил профессию автослесаря я подозреваю что купив старенький гольф какие-то первичные навыки автослесаря ты тоже получишь допустим ободранный капот у которого начал слазить лак он еще не гнилой но уже лак полез это значит что его надо красить можно даст шанс освоить азы малярного искусства когда взяли эту машинку поехали в автосервис говорят что нужно сделать для того чтобы нормально на ней покататься научиться ездить кузов не в приоритете потому что вероятнее всего по кузову в ближайшее время все равно пойдут какие-то коцки неудачные парковки и близкое знакомство с бордюрами прочими незаметно торчащими предметами вдоль дороги при парковке мастера смотрели сказали у вас там ну выкатили список там колодки диски тормозные там амортизаторы опоры туда все и хозяин будучи молодым и неопытным попросил меня поспособствовать заказать запчасти Таково же было мое удивление, что весь этот комплект запчастей, причем бралось для себя, брался дорогой Лимфордер, ТРВ и так далее, либо оригинал, какие-то детали были только оригинальные. Весь этот комплект запчастей обошелся всего в 10 тысяч рублей. Но при заказе, опять-таки же, они попросили вин номер и долго там его сверяли. Потому что у Volkswagen может на эту модель идти там несколько видов тормозных дисков и так далее, и колодок, и все это надо именно проверять по VIN-номеру. Главное достоинство, несмотря на то, что она такая, вот казалось бы, замученная, да, куча соплей со всех сторон, у этой машины этот ремонт недорогой, 10 тысяч рублей, вот она пошла на ходу, она отлично тормозит, отлично едет. Понятное дело, что надо бы сделать тут АБС, не знаю, почему Джеки Чан говорит, неизвестно. Скорее всего, может оказаться какая-нибудь элементарная вещь. Отъеду, еду, и сзади машина начинает газку прибавлять. Старенький Гольф, вот он, он обиделся, вот, вот сейчас, сейчас он объехал мне. Вольво XC70. Старенький Гольф, он не та машина, которая вызывает на дороге уважение, да, чтобы там все оттормозили сзади и так далее. Нет, ее подрезают и прочее. Ну, как и все недорогие машины. Но у меня сейчас не стоит задача быть быстрее всех на светофоре. Это не та машина. На этой машине у меня сейчас стоит задача раздражайте всех на дороге. Здравствуйте, милая девушка. Дайте нам что-нибудь поесть. Благодарю вас. Спасибо. Откорми голодный. Спасибо. Кто покупает такие машины? С таким маломощным мотором в простой комплектации и практически без наворотов учитывая, что все уже тут горит. Есть разное отношение к неприятностям, которые могут возникнуть. А на дороге эти неприятности, они часто чреваты нашими жизнями, инвалидностью и прочим. И если человек относится к, к этим неприятностям, с позиции, что я смогу убежать от них, он берет мощный мотор. Часто вот мощным машинам идет спецификация, комментарий, типа. Вам хватит мощности совершить обгон. Вам хватит мощности сделать что-то быстрое, и, соответственно, вы получите более безопасный автомобиль. Есть другой подход, что машина должна быть высокая. Это должен быть джип. Это должна быть... Большая, или там вот есть такое выражение, метр жизни в капоте. Особенно это в старых машинах, где двигатель стоял продоль, вдоль автомобиля, продольно. Как бы метр жизни, что беда не дойдет до вас. Для кого-то безопасный автомобиль. Это с большим количеством подушек безопасности. Например, Volvo. Хотя у меня была Volvo, и там на задней стойке была наклейка. Подушки безопасности срок годности 10 лет. Далее фабрика, производитель не гарантирует того, что безопасность будет, она сработает в критический момент. А кто-то вот когда на ситуации с этой машиной считает, что настолько мощный, маломощный мотор, ты даже не доедешь до неприятностей, неприятности пройдут мимо. Хотя в этой машине есть какие-то, ну, по меньшей мере, то, что облез капот, это значит, его неудачно красили, значит, где-то она поймала свои неприятности. Ну, когда брали эту машину, руководствовались именно этим тезисом, в частности, старший брат нашего Коллеги, я сказал, что возьмем только машину с самым простым немощным мотором. Мы приехали на стоянку, куда уехали покататься. Машинки тепло, машинка едет, фары светят. С точки зрения дешевого средства передвижения она неплоха даже если заменить компрессор кондиционера, здесь будет кондиционер, ну правда не климат обычный, но это вполне достаточно, чтобы перемещаться с минимальным комфортом, недорого, но быть мобильным. С точки зрения какого-то крутизны, боюсь, что в этой машине ничего нет. С точки зрения Надежность. Ну, Volkswagen вообще тяжело на причубить. Все равно будет ездить. Но, как бы, ну, это речь идет, не, наверное, не о самых современных Польсагинах, а эти. Автомобили, которые уже бегают 20 лет по нашим дорогам. Модели 1907 года пошли. А научиться ездить на небольшой городской машине компактной. Это шикарный выбор. И да, Golf -то 4 стоил, я помню, достаточно больших денег.